В сегодняшнем видео мой совет успеха номер один. Мой совет для профессионального успеха номер один – это вкладывайтесь... В других людей. Вы, возможно, слышали выражение «вы становитесь средним арифметическим от тех людей, какими вы себя окружаете». Люди меня постоянно спрашивают, «Антонио, как ты окружаешь себя выдающимися людьми?» Верьте, я отдаю себя им. А кто же не хочет быть в окружении кого-то, кто вам нужен, кто разделяет ваши наилучшие интересы? И если вы будете придерживаться вложений в других людей, вы обнаружите, что успешные люди захотят быть вашим окружением. Как это сделать? Как вам вложиться в других людей? никогда не берите больше, чем даете. Большинство скажет, «Антонио, я так и делаю и всегда ухожу в минус. Я не беру столько, сколько отдаю и не пытаюсь получить больше». Как мне выйти в плюс? Вы недопонимаете, что вы даете не то, что берете. И зачастую вы берете намного более ценное для вас, и вы даете намного более ценное для других людей. Позвольте проиллюстрировать на примере. Мы на пикнике, все начинается, пришел пекарь, он принес все пироги, пришел с садовник, который принес всю зелень, хозяин раньше принес все мясо. Итак, каждый из них принес, чего у него много, что есть в избытке. И поэтому ценность этого не так высока. Но что они видят? Вау, все остальное на столе. Я так давно ел этот вид мяса. Редко ем такой пирог, редко попадается такая зелень. Зачастую к чему вы получаете доступ и берете, это излишки кого-то другого, но очень ценное для вас. Второй шаг. Будьте первым, кто устанавливает связь. И делайте выводы, если человек не отвечает. Я знаю так много людей, которые говорят, «О, этот человек не звонит мне». Окей, он должен позвонить вам? Или я связался с ним, но не получил взаимности? Вы уверены, что он понял вас? Вы пытались в различных формах до него достучаться? Я пойму, если это занятой человек. Я сам иногда пропускаю звонки. Я стараюсь ответить на каждый имейл. Но иногда они теряются в папке для спама. Подумайте, принимали ли вы действия? несколько раз, пытались ли различными способами установить контакт с человеком. Вы пошли по пути наименьшего сопротивления, который часто заключается в том, чтобы встретиться с человеком лично. Третий совет. Уделяйте время людям. Я был в Калифорнии. Парень ехал три часа, чтобы встретить меня, когда я был в Палм Спрингс. Хотел обсудить одну затею. Этот парень руководит многомиллионной компанией. Он показал, насколько я важен, приехав сам, и он взял свою съемочную группу, и мы отсняли короткое видео. Мы отлично сработались за проведенное время. И он показал мне, что я достоин этого. Я сам. Так делаю для других людей. В прошлом году я прилетел в Англию к моему другу Крису Дакеру. Он руководит саммитом Юп Рейнер. Я мог получить бесплатные билеты от нашего общего друга, но я отказался. Я заплатил за все, чтобы показать, что он важен для меня. И угадайте что? Он отплатил в избытке. Шаг четвертый, чтобы вкладывать в других людей, участвуйте. Очень много людей не слушают во время разговора, а ждут своей очереди сказать. Не будьте тем парнем. Слушайте не только, что человек говорит, но что и не сказал. Задавайте уточняющие вопросы. Дело не в том, что вам нужно говорить, и не в том, чтобы впечатлить его жаждой информации, а в том, как после этого человек будет себя чувствовать. Запомните, друзья, делайте выводы, слушайте внимательно и задавайте открытые вопросы. Пятый шаг, чтобы вкладывать в других людей. Сделайте так, чтобы они чувствовали себя хорошо. Я не говорю о ложной лести, я не говорю о приукрашивании вещей и неискренности. Я говорю об определении того, где человек хорош? Большинство из нас имеет дело с негативом и чушью весь день. В большинстве случаев мы обращаем внимание на проблемы. Мы не видим ничего хорошего. Пытайтесь быть лучом света. Ну что, господа, теперь ваша очередь. Я хочу увидеть ваши комментарии. Каков ваш совет номер один для достижения успеха в профессии? Что касается личного, что касается личного, у меня есть некоторые мысли. Может сделаю даже ролик.